Мы находимся на скалодроме на национальном Олимпийском стадионе «Динамо». И пришли мы сюда, потому что у нас уже есть абонемент на новый сезон «Игр нашей команды», а он дает скидку на посещение этого места. Уникальная для нашей страны. Во-первых, высота скалодрома 16 метров. Во-вторых, здесь есть трассы на скорость, на трудности для новичков. А в целом можно проложить около 50 маршрутов. Чтобы заняться скалолазанием, не нужно ничего особенного. Минимальная экипировка и крепкие руки. И мы нашли ребят с такими параметрами в нашем клубе. Слева от меня вратарь женской команды Катерина и тренер вратарей женской команды, соответственно, Александр Скакалин. Справа вратарь мужской команды Федор и тренер вратарей мужской команды Андрей Дрозд. Всем привет. Ну, давайте сразу усложним вам задание и поменяем местами вас. Не всех только тренеры меняются. Будете работать с новыми подопечными. Аккуратно, как вы, Начнем мы, конечно же, с разминки, но разомнем наш мозг. Сейчас я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать на них, но не просто так. При этом вы будете зарабатывать баллы, а в дальнейшем каждый балл мы переведем в 2 секунды форы. Отвечаем быстро, но при этом зарабатываем баллы. Готовы? Поехали! Разберемся с азами. Скалолазание – это олимпийский вид спорта, нет, да, нет? нет? нет. Да. да. Правильно. В какой стране зародилось скалолазание как спорт? Китай, Нет, Дельболь. Норвегия, Норвегия, Испания, Нет, Нет, нет, Финляндия. Нет. Исландия. Нет. Но ближе уже. Нет. Швеция. Нет. Швейцария. Нет. Финляндия. нет. Финляндия. Финляндия. Что там в Европе поближе к северу? Финляндия. Ну так. Ус... Англия. Отлично, один-один у нас. А верите ли вы, что скалолазин не включено в школьную программу в некоторых странах Европы? Да. Молодцы, что верите. Хорошо, все верят, но здесь ответ последовал Быстро четочку быстрее. А как называется боязнь высоты? Акрофобия. Макрофобия, запоминаем, будете там на высоте вспоминать, как же это называется Какой рекорд в спортивном скалолазании на скорость? Но ну, кто будет ближе к правильному ответу? Или на помещении? Да, вот примерно на такую стенку, которая стоит прямо сейчас за... Нами. 8, 8, 8 7, 20. 20 секунд 20 секунд 20 секунд, это ваши варианты Итак, Федор оказался у нас ближе к правде А на самом деле 5 целых практически с половиной секунд Внимание! Чакбол, насос, булка, сувит. Выберите слово, которое не имеет отношения к скалолазанию. Булка не имеет. ваше предложение? Чакбол. Это сувит. Это способ приготовления пищи. А, да. да. Верите ли вы, что мы находимся на да. самом большом скалодроме нашей страны? Да. Здесь все-таки ответ прозвучал еще до окончания вопроса, поэтому бал уходит сюда. Задание мы условно назвали туфелька для Золушки. Тренерам нужно подобрать пару подходящего размера для своих вратарей. Три, два, один, побежали! Смотрите, да, здесь опасная лестница. Ничего себе, как хорошо да, спускается. Пула, отлично, как отлично. отлично. Лезина, Саша. Да. Зато как элегантно, как, как пробежал. 47. Так, а это похоже, знаете, на поиск туфельки для Золушки, только Золушка уже не та. А если они подойдут? Ну, тогда все. Готов? Федя у нас уже в скалолазках, как тебе удобно? Да, очень. Теперь нужно, чтобы Катя тоже была полностью в экипировке, поэтому на арену выходит Андрей и обратный отсчет Три, два, один, побежали! Обещал спуститься как пожарный. Спуститься как пожарный. Почти. Как Я не так себе представлял, что они это делают, да? Так, так, так, так, так, так, так, 42 размер. Нет, просто размер 42 это у меня Давай а я тебе одну, а ты вторую А что Интуиция какая-то Ничего себе А скажите, а в женской команде а, тренер Помогает девушкам обувать Ой, мне кажется, нужно брать женскую команду Будет помогать обуваться Как это было красиво А ты девушку вперед пропустил, потому что джентльмен или хочешь посмотреть, просто как это правильно делать? 3-2-1, Катя, вперед! Ну, вы понимаете, что я за Катю болею в любом случае. да, Вы тоже готовились на правильно? Я правда, но ничего ничего. Вот знаете, мне кажется. Что когда вес полегче, ну, с Катей вес полегче, подниматься проще или как? Мне кажется, от силы рук зависит. Ну неплохо, я тебе хочу сказать, Екатерина. Он на нее абонемент. Ура! Давайте поддержим Катю! Класс! О, я выиграл абонемент. Два, один, и вверх. Ой, Ой как? какой-то... А что это было, смотри. Спешите. Да? Как-то он на одних руках поднимается, да? А руки важны для вратаря, да? Это самое главное. Главное. Зубами, зубами, смотрите. Все, а, <сؤال> а <сؤال> ты спускайся красиво. И сюда. Для наших вратарей это оказалось слишком просто, поэтому мы решили отправить их на олимпийскую дистанцию. Вот та самая стенка, у которой рекорд, я напоминаю, пять с половиной секунд. За сколько справятся наши ребята с этой дистанцией, проверим прямо сейчас. Три, два, один, марш! Вот здесь, мне кажется, сложнее. Неплохо для первого Главное, мне кажется, правило, когда находишься там, не смотреть вниз. Ребята, привет! Ага. Посмотрите на нас. Вот, вот, вот, там. Ну, давайте делать ставки. Вот, вот, вот, вот так, так. Поднимется или нет? Не смотри вниз! Все, я устал. Все, вторая. Один. Нет, все. А ты не успела отдышаться, расскажи сразу свои первые впечатления. Я думал, что будет тут намного проще. На самом деле, тяжело подняться. Ну, ты, ты хорошо начал, ты хорошо начал. А что случилось где-то в середине дистанции? руки начали забиваться уже. И уже там, когда нужно было перепрыгивать, перехватываться, уже было очень страшновато, потому что все выше и выше уже от земли. И там уже... Ты уже посмотрел было. вниз. Но. Наверное, это был ключевой момент, поэтому не получилось. Я посмотрел, чтобы так... посмотреть, сколько я вообще, ну... И забрался, насколько высоко Расстояние у меня не хватало длины рук Да, где-то прям приходилось на тоненького цепляться за счет этого Быстрее забивались руки и все, и под конец уже сил не хватило держаться там Ты вот высоты не боишься? Нет Ну это совместно, потому что Федор, мне кажется, немножечко так с опаской Отпускал свое тело где-то там в середине Нет, дистанции то это наоборот, классное ощущение, то, что вот ты так, сначала такой немножко свободного этого, а потом чувствуешь, как тебя трос держит, все нормально если кому-то за абонементом нужно лезть на 5 метров вверх, то нашим болельщикам достаточно зайти в наш фирменный магазин. У нас продолжается продажа абонементов на новый сезон. Приходите поддержать наш клуб. Да, и на женскую команду абонементы не нужны. Мы будем рады видеть вас на трибунах.